всем привет ребята меня зовут Ди, и добро пожаловать в новое видео сразу же попрошу прощения за некачественную запись я записываюсь на балконе здесь достаточно шумно дома у меня сейчас спят а тема достаточно срочная поэтому я не мог ждать Итак, мне только что приснилось что меня украли деньги представляешь я сразу же проснулся и увидел что прямо сейчас это и происходит криптовалютные пользователи со всего твиттера сообщают о том что салану прямо сейчас взломали пока не известно как конкретно взломали Solana, но инвесторы теряют миллионы. Кто-то ворует не только Solano, но и токены USDC с кошельков. Сообщается, что даже Strust Wallet выводят Solano. Также Solano выводят со всех кошельков, которые связаны с Solano и являются расширениями для браузера, например, Phantom Wallet. Интересно также, что взлому подверглись криптокошельки, построенные на базе Solana. Торговая площадка NFT Magic отметила, что это, похоже, широко распространенный взлом Solana. И призвала пользователей отменить разрешение для любых подозрительных ссылок в их кошельках Fantom? Что я тоже рекомендую это сделать. Множество пользователей жалуются что кто-то переводит их Соланы на неизвестный адрес. Фэнтом уже тоже отреагировал и пишет, мы работаем над этим вместе с другими командами и ищем уязвимости в экосистеме Соланы. Мы не верим, что это проблема с нашей стороны. Как только у нас будет больше информации, мы выкатим обновление. Что же делать в этой ситуации? как холдеру соланы. Во-первых, чтобы защитить себя, нужно зайти в настройки своего кошелька и отключить разрешение для всех подозрительных ссылок и приложений. Далее, если у тебя есть аппаратный кошелек, например Ledger, лучше перешли солану на этот кошелек. Если же у тебя нет такого кошелька, хотя бы перешли свои соланы на централизованную биржу, которой можно доверять, например Binance. Это будет все равно лучше, чем держать солану на взломанном кошельке. Ссылка на Binance будет в описании под видео. Возвращаясь к салане позволю себе небольшое эмоциональное отступление вот мне понравился этот комментарий как много раз солана подвергалась различным атакам за последние восемь месяцев как много раз салана подвергалась различным атакам за последние восемь месяцев взломы остановки блокчейна потери инвестиций инвесторами и так далее и тому подобное слишком много раз для того чтобы умный инвестор вообще покупал салану однако каждый раз когда это случается большинству людей это кажется нормальным Да, криптовалюта это риск Рискованный актив, но салана, видимо, еще рискованнее. Надеюсь, ты сейчас предпримешь все действия для того, чтобы уберечь свою Салану. Я тебя предупредил. На этом все. Увидимся в новых видео. До скорого.